Здравствуйте, с вами Несколько минут корейского И я хотел бы рассказать, что нового в обучении корейскому языку онлайн Ну, для меня нового, может и кого-то не новое Ну Но здесь начнем, начну я вот с этого сайта Ссылку тоже я под роликом поставлю Кто-то, может, кто изучал, тоже уже давным-давно туда попал Это сайт Тюменской школы Корейского языка. И вот здесь вот база знаний, да, можно попасть в образование в Корее. И почитать что-нибудь для себя интересное. но ну, я вот первый раз на этой страничке, хотя этот сайт, в общем-то, да, у меня давно открыт уже здесь. База знаний по алфавиту, много чего интересного. И вот здесь я зашел по этой ссылке. Институт имени Короля Сиджона. Который дал указание основать до да, алфавит корейский. Придумать. Хангиль. И вот здесь еще портал вот, вот этот. Но здесь я по-моему не был еще. Можете пройти по этой ссылке. И вы попадете собственно на сам сайт. И вот на этом сайте здесь у кого Google переводчик есть встроенный переводит автоматически и здесь можете узнать, узнать да как зарегистрироваться здесь вот собственно регистрация ну у кого нету такого перевода да вот я могу показать оригинал и вот мы узнаем что что хан Han... сейчас я сделал немножко побольше вот это у нас хв ВОНК ГАИП. ВОНКАИП. То есть переводит у нас будет. Переводит нас будет регистрация. Заходим и там по этой ссылке, там все тоже просто. Указываем почту свою. Принимается там соглашение, тоже все переводится, галочку. И там все поля, в принципе, понятны. Имя, фамилия, почта, что там еще, телефон не обязательно. Все как обычная регистрация. Пароль и даже, по-моему, может быть, надо подтверждать на почте, на своей. Может быть, не надо, я, честно говоря, не знаю. И потом по этому сайту тоже этот сайт где-то переводится, ссылки где-то, вернее, сами названия где-то не переводятся. И нажал я, по-моему, вот на эту кнопочку. Там есть такой, как бы тренажер, да, обучение, введение в курс, произношение программы. И вот нажал на кнопочку и попал. Тут по нескольким ссылкам можно пройти. Вот здесь видите, как бы несколько включает в себя. Тоже это все переведено гуглом. Э, не очень, так ну, машинный перевод. Вот. И попадать вы можете, допустим, вот сюда. Перейти а, поп, а, папкам по папкам по-корейски. И переходите. Здесь много, видите, папок. Здесь есть и разные по темам, я так думаю. Фонд Короля Сиджона. Институт такой есть. Он, кстати, есть и на, фей на Фейсбуке. Я думаю, много здесь еще чего интересного. Ну, вот я что нашел для себя. Это непосредственно вот этот тренажер, да, и вы здесь видите. Здесь можно посмотреть, как произносится, если у кого нет возможности ставить произношение. Но, конечно, лучше ставить его с носителем корейского или с человеком, с учителем, который вам поставит произношение на практике, потому что здесь, на этом тренажере, тоже есть некоторые... Я бы сказал, ну не все объяснено, хотя вот сейчас вот сами можете посмотреть некоторые буквы. Ну, алфавит мы уже более-менее знаем, но мало ли кто не знает. К К К К К К, К. Т, ку, ку, ны, ны, ты, ты, ты, ты, ты. ты Л Л Л м м м P P P P P P P C C C C porque 300鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋鞋 З, ф, ф, ф. У, у. И, и. Э Э ей, ей, ей, ей, ей, ей, Е. Уа. Уа. Ну вот, примерно таким образом можете уже потренироваться сами. Вот у меня, да, примерно когда вот эти дифтонги произносятся примерно одинаково, вот у меня примерно такое же тоже выражение лица и, и, и всего остального, вот, как у этого вот существа но они не так часто используются поэтому и здесь можете да походить я вот только только нашел и думаю это будет полезно тут не только тренажер непосредственно да но указывается примерно как произносить да в каком положении должны быть органы речи может быть где-то чуть-чуть не совсем точно но примерно так Крайне мере, ясно, некоторые согласны, как произносить. Вот здесь еще можно посмотреть. Ну, человечки, да, здесь несколько такие странные. <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> <звук> Здесь это в подчиме, да, пишется внизу пишется, видите, внизу как пишется, вернее произносятся звуки, да, приглушаются, то есть обрывается у нас киек, тигит, пип, они и вот эти тоже согласны, когда пишутся внизу, вот здесь в подчиме, они э, вот эти соответственно э, звук приглушенный такой, да, как э, на тренажере у нас там тигит тоже вот эти все то есть и вот эти все киок вот эти все вот и пип и вот и вот это у нас пип тоже а вот эти нормально да? л л л вот это все можете сами посмотреть. И вот это у нас, то есть здесь согласные идут, здесь гласные, здесь в подчиме, а здесь у нас, да, вот все трое такие радостные, что здесь у нас идет. это вот система слогов, да, у нас двухбуквенные, есть трехбуквенные ну, честно говоря, да, в тонгами. но тут я не понял, что что хотят, собственно каким образом тут подставлять подставлять это все дело вот, ну, вот это одно из одно из э, Одна из функций. Вот здесь есть другое, например. Озвученный, э, озвученный я так понимаю. немножко подольше держать саранхео и так по темам только я думаю что они должны как-то складываться это попозже чуть-чуть мы разберемся они он то есть здесь слова допустим они он хасаео да здравствуйте мианхаео по-моему извините Панка панкауайо это тут спасибо так, что еще? Это слова от приветствия, приветствие, так думаю. Разнообразные слова, фразы, слова вежливости. Так, здесь еще, здесь еще, вот. Комап тоже это. Комапсам не so да. Спасибо, то есть, видимо, благодарности. Так, что еще здесь есть? Так, все это да, все это тоже относится, но тут, наверное, более сложная тема. от самых простых, наверное, к сложным темам есть. Так Тхотин, и тоже мож можем слушать. Ну, как бы да. А Да, ну для для более для тренировки, чтобы совсем уж по-корейски говорить, я так думаю. И это уже, наверное, что-то третий там раздел идет у нас. Так, понятно, что по-английски надо. Про короля. Да, это... Э, Ах, Ахангели, короли Сиджони. Okay. Так, это у нас уже было. Здесь мы уже были, теперь... Так, согласные, гласные. Понятно. Вот. Таким образом... Так, это другой тренажер, здесь мы уже были, да. И таким образом можно зайти, зарегистрироваться, и здесь, может быть, посмотреть еще что-нибудь. Вот введение есть, есть учебные материалы, посмотреть учебные материалы. Можно подписаться и в Фейсбуке, собственно, тут. Попробовать, у кого есть аккаунт на Фейсбуке тоже. Вот, можно поделиться. В Твиттере также вводный. Так, общий курс. Можно, кто английскому лучше понимает, могут выбрать английский язык контента, но у меня все равно Google это переводит. Peo изучать. Общий, как тут на общий перейти, я не знаю. Ну попробуем, что это такое. А, то есть это его можно скачать, я так понял. Да, вот он скачивается. Ну пускай скачивается. Что еще можно? Жизнь, путешествия, мультфильмы. Вот, может быть, мультфильмы. Узнайте о корейской культуре с веб-сайтами из корейских традиционных сказок. Сказка. Узнать больше. Нажимаем. Вот сказки про тигры. Тигры и незнакомцы. Так. Ну, это, наверное, немножко тут перевод. Вот просто тигр. Тут, в общем-то, про тигров. Тигры и лесоруб. Тигры пиломатериалы. Ну, это, видимо, тигры и лесорупы есть. И таким образом мы попадаем в «Тигры пиломатериала». Ну, это машины перевод, конечно. Так, а как нам на сам мультфильм-то... Как нам попасть на эту сказку? Вот, может быть, даже пойти... А, то есть, это сказка, я так понимаю... А, это вот что. Это анимированные мультфильмы. Вот здесь говорится, видимо, начало сказки. Да? Да интересно то есть это читать я так понимаю это э, читать можно сказку таким образом смотреть на картинки а хотелось бы конечно услышать это может быть на ютубе вот учить корейским 한국어와 한국 문화를 알고 싶으세요? 아, 열심. 뻣뻣해 보이시는. 한국어, 한국 문화를 배울 수 있는 곳이 궁금하신가요? 온라인 한국어 한국 문화 배운터 누리세종학당을 만나보세요. 강의를 통해서 스스로 한국어 공부를 할수 있고요, 한국의 다양한 문화를 즐기실 수도 있습니다. 저 조이가 좋아하는 웹드라마와 함께 유용한 한국어 표현을 배우고 네, 재미난 웹툰을 보면 한국 문화를 접해봐요. 전화, 컴퓨터가 없는데 어떻게 하죠? 괜찮아요. 휴대폰으로 하면 되죠. 한국어를 공부하는 스마트한 비법, 세종 한국어 학습 앱도 있답니다. 네, 한국어로 말하고 한국 문화로 소통하고 싶은 여러분! 누리 세종학당에서 언제 어디서나 한국을 응. 만나보세요! 응. 생각을 뒤집다. 몰래 최고의 감탄사. 몰래. 어머님 글씨는 잘 써지는데 기억이 잘안 나옵니다. 아니 그래 가지고 큰 일을 하겠느냐? 독립어감 저방에. 한석봉과 어머니 이야기는 한국의 다양한 광고들에서 패러디 될 만큼 한국인들에게 많이 알려진 이야기입니다. 떡 장사를 하며 아들 뒷바라지를 하던 한석봉의 어머니는 글공부를 위해 아들을 전라남도 영암의 중림정사로 떠나보냅니다. 어머니는 10년 동안 학업에만 매진하라며 보고 싶어도 찾아오지 말라고 당부를 하는데요. 한석봉은 어머니의 큰 가르침을 받아 굳은 결심을 하고 집을 나서죠. 3년이 지나고 어머니가 그리웠던 한석봉은 한밤에 집으로 돌아옵니다. 어머니 밖에 누시요? 저니다 석봉이. 제가 왔어요. 한석봉은 반가운 마음에 어머니께 달려 들어가지만 어머니는 갑자기 찾아온 아들의 모습에 많이 놀랍니다. 어머니는 집으로 다시 돌아온 이유를 물었고 한석봉은 어머니에 대한 그리움을 말했습니다. 그리고 자신의 글솜씨를 자만하며 글빵을 나와도 된다고 어머니께 말합니다. 그의 말에 어머니는 참된 가르침을 주기 위해 한 가지 제안을 하게 됩니다. 불을 끈 상태로 한석봉은 종이에 글을 쓰고 어머니는 내일 장에 내다 팔 떡을 썰어내자는 것이었습니다. 불을 끈 상태에서 누가 더 예쁘게 쓰고 써느냐에 대한 대결이었던 것이죠. 어머니는 한석봉이 이기면 공부를 그만하고 지금 집으로 돌아와도 된다고 말했습니다. 하지만 한석봉이 진다면 지금 바로 다시 공부를 위해 중림정사로 떠나야 된다고도 하셨죠. 칠일까지 까까만 방 안에서 어머니는 떡을 썰고 한석봉은 글을 쓰기 시작했습니다. 그리고 한참 후 어머니가 다시 불을 켰습니다. 그런데 이게 웬일일까요? 어머니가 썬 떡은 하나같이 단정하게 정리되어 있는 반면 한석봉이 쓴 글씨는 삐뚤 패뚤 제멋대로 흐트러져 있었습니다. 어머니는 한석봉의 글씨를 보고 다시 돌아가라고 냉정하게 말씀하셨습니다. 그후 한석봉은 어머니의 뜻을 헤아리고 더욱 공부에 매진하겠다고 다짐합니다. 결국 어머니와의 약속을 지킨 한석봉은 훗날 서도의 명인이자 한문의 본고장인 중국에까지 이름을 떨친 명필가가 되었다는 이야기입니다. 조선의 명필가인 한석봉의 서체는 당시 많은 이들에게 칭송을 받았습니다. 퇴계 선생이 세운 도산서원 전교당의 현판 역시 한석봉의 작품이죠. 우리가 주로 한석봉이라고 알고 있는 그의 정식 이름은 한호입니다. 석봉은 그의 호입니다. 추사 김정희 선생과 쌍벽을 이룬 그의 서예 실력은 조선 중기 많은 이들에게 사랑을 받았는데요. 우리가 잘 알고 있는 한국의 주요 문화재들에서 그의 글씨를 심심찮게 찾아볼 수 있습니다. 글씨는 역대 중국의 진대 왕위지체를 왕위지체를 굉장히 좋아했기 때문에 애호해서 왕위지체의 서법을 계속 학습하고 이거를 자기화 시켜서 조선시대의 많은 서예가들에게 영향을 주었습니다. 이제 방정한 틀을 지니고 있고 좀 단정하고 좀 그런 글씨들의 특징을 좀 지니고 있습니다. 가정교육의 중요성이 더욱 강조되는 현대사회에서 한석봉과 어머니의 일화를 통해 참된 교육의 가치를 발견해 보는 건 어떨까요? 한국어는 한국어는 당신은 그라마틱의 연습을 смотреть английские фильмы и читать английские книги. Хотите где узнать почему? Тогда приходите на мой бесплатный онлайн-мастер-класс, где я вам расскажу не только это, а еще и как учить по 10 английских слов за минуту, ведь прямо на занятии мы выучим 20 английских слов всего за пару минут. И также вы освоите грамматическое правило, которое школьники обычно штудируют годами. Жду вас на мастер-классе. Регистрируйтесь, нажимая на кнопку под этим видео и бронируйте свое место на мастер-классе. Мне осталось очень много, увидимся. Пока-пока. Imagine you're hungry and don't want to leave your home. You want to order food over the phone. But what should you say? 안녕하세요, 이재입니다. Jeyui here. Anyone can learn how to order food delivery over the phone in Korea. In this lesson, you'll learn how. Mark is at home calling a fried chicken restaurant. Let's watch. 여보세요 종로치킨입니다. 아 여보세요 배달 되나요? 네 됩니다. 그럼 양념치킨 한 마리 가져다 주세요. 양념 하나요? 네. 주소 말씀해 주세요. 하나 오피스텔 304호요. 하나 오피스텔 304호요? 알겠습니다. Now the lesson focus. Here's how to order food over the phone. Do you know one of the most popular types of food that people order and have delivered to them in Korea? It's chicken or in Korean, tongdak. When you order chicken in Korea, you can choose from a wide range of flavors. You can order fried chicken or fried chicken or maybe chicken with spicy sauce or 양념 chicken. It costs around 15,000 Korean won, which is around 12-15 Да, но ну, это кому уже более пригодится, кто уже более собирается в Корею там и, собственно, английский, да, кто хочет, кто знает получше, чем я, это уже тот сам посмотрит. Здесь это я просто хотел показать на YouTube, в принципе, да, найти у меня вот записано на канале. Здесь у меня записано, то есть я подписан на около 170 каналов. Ну, не все они корейские, ну так, так многие из них корейские каналы. И по, там можно разнообразно, конечно, информацию на них получать. То есть просто за, заходите, да, и кто песни слушает, кто опять-таки уроки, вот здесь можно поставить... На ютубе у кого аккаунт. Вот, а я, собственно, хотел рассказать. Я больше, наверное, не буду делать таких уроков, где я сам буду. Сам буду, конечно, учить уже не в интернете, и это все выкладывать не буду. Просто что-нибудь найду интересное, буду показывать. Вот, и таким образом тоже не, не забывать, да, и повторять алфавит, и интересные ссылки, опять же, чтение, потому что где так у, почитать, редко где сам себя заставишь, а если придешь, тут волей-неволей хотя бы корейские буквы увидишь. И субтитры, конечно, в субтитрах тоже очень хорошо. Вот, всем спасибо, всем удачи, до новых встреч.